Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. Пока вы спали в своей теплой кровати, разработчики работали над игрой, чтобы сегодня выпустить для нас всех обновления. И тебе не послышалось, после просмотра данного ролика ты можешь спокойно обновить игру Among Us. А что же разработчики обновили в игре, ты узнаешь в этом ролике.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 тоже они пофиксили. Так что погнали рассмотрим данный список. Переработан процесс входа в аккаунт в игре Among Us. И это значит то, что теперь можно без проблем зарегистрировать аккаунт. Я решил это проверить и зашел в игру Among Us. И у меня действительно с первого раза получилось зарегистрировать свой аккаунт в данной игре. Многие закидали игру камнями из-за того, что нельзя было сделать аккаунт. Так как без аккаунта ты не можешь поменять себе ник, и также ты не можешь писать в чат. Поэтому, когда при тебе убивали, или ты видел, как предатель вылазил из люка, ты не мог ничего написать. Так что, теперь вернулся чат. Хоть мы его раньше хейтили, но, однако, как оказывается, без чата в игре Among Us никак не обойтись. В общем, ладно, давайте рассмотрим следующие изменения. Теперь несколько пользователей могут войти на одно и то же устройство. Что это значит, я не особо понял, но, однако, мне кажется, то, что теперь на одно устройства можно зайти с нескольких аккаунтов. Однако нам уже добавили функцию того, что мы наконец-то можем нормально зарегистрировать свой аккаунт. И, пожалуй, нам этого хватит. Как мне кажется, система аккаунтов в этой игре не особо важна. Ну, однако, это дело разработчиков. Обновление текстовой графики в игре Among Us. Я сначала подумал, то, что в игре Among Us теперь наконец-то встанут текста на место. Но, однако, я зашел в игру, и, как обычно, все текста прячутся за другими картинками. Но только потом я заметил то, что текста стали выглядеть немного по-другому. Но, однако, для чего это сделали разработчики, фиг его знает. Ну, однако, так решили сделать разработчики. Но, честно говоря, они очень тупо решили сделать. Ну, ладно уж, может, следующие изменения буду чуть-чуть покруче? Следующие изменения. Привет, я ценю тебя. И, ребята, сейчас это не было от себя тены. Так разработчики, правда, написали... свой. Посте. Но я хочу тебе напомнить, то что это пост, в котором написаны изменения в игре. И получается то, что разработчики сейчас на сцене... А получается то, что раньше мы были им не нужны? Да ладно, ладно, мы и так знаем то, что разработчики нас ценят. Поэтому погнали к следующим изменениям. Ну и дальше идет обновленные переводы и различные исправления ошибок. А мы всего лишь просили от разработчиков сделать так, чтобы мы наконец-то могли войти в аккаунт. Но однако разработчики добавили столько всего ненужного. Но однако опять же так решили разработчики. Это их игра и они делают то, что они хотят. А мое дело было... Было проинформировать тебя, чтобы ты знал то, что сейчас можно обновить игру Монкас и спокойно войти в аккаунт. Ну а с тебя я всего лишь попрошу написать любой комментарий, также подписаться на канал, если ты не подписан, и прямо сейчас поставить лайк. Ну а с вами был Утюк, всем покук.